правильно обвалять красочку и кисть мы будем использовать разные при движения сейчас покажу какие движения мы будем использовать не должно быть сильно большое количество влаги на кисти и сильно мало тоже у нас для этого есть салфеточки как которые мы будем красочку эту собственно говоря примакивать Набрали, и посмотрите, вот такие движения. Так, не видно, да? Сюда тогда. Вот такие движения мы используем. У нас иногда получаются дорожечки. Вот такие прям запоминайте Если чувствую видите, кисточка еще пока не стоит ровно. То есть у нее еще пока форма не держится, значит не хватает, скорее всего, краски. Набрали красочки погуще. Как только у нас кисточку, вот такие движения используем, посмотрите. Это очень важное движение. Без него вы, у вас а, роспись не получится. Вот, когда у вас уже кисточка, лопаточка, ровненько все, можем начинать работу. И посмотрите, вот, вот такой-то основной мазочек приложили. И видите на кончик кисти вывели И это очень важный маневр вот тренируйтесь до тех пор пока у вас не получится вот тоненько-тоненько-тоненько выходит на кончик я приподнимаю в конце Прикладываю, приподнимаю я как бы кисточку прокручиваю Опять, смотрите, частично, не полностью, частично приложила. Я ее прокручиваю параллельно с тем, что поднимаю на ребро. Видите, встала на ребро. И вот так давайте заполняем максимально. Нужно отренировать этот мазок. Если у вас получается вот так, это э, есть грабли, на которые наступают все. Это норма. Э, еще у вас может получиться вот так <laughs> на первое время. Но это, опять же, не страшно. Главное, помните о том, что я вам сейчас еще раз говорю. Прикладываем. Не полностью, в основном кончиком, частично, на треть. Ведем, параллельно мы прокручиваем кисточку, пытаясь поставить ее на ребро. На ребро. И вот вы смотрите, ставя на ребро, я могу рисовать сколько угодно тоненько. Еще раз показываю. И выправляем кисть после одного-двух мазочков. Если процарапывает, значит вам не хватает влаги. Каждый раз кисть у вас лопаткой. Иначе у вас не получится мазка. Иначе на ребро не выйдет. Этот мазок у нас используется во всех цветах. Он будет отвечать за плавность, красоту, формы цветка. Потренировались. Теперь наша задача научиться совмещать данный мазок в двух. Еще один элемент называется сердечко. Раз Рядышком поставили, два, выправили кисточку, раз, видите, немножечко сюда под диагональкой теперь у нас идет кончик, поставили очень рядом, близко, близко, и завершаем, ваша задача сюда, вот сердечко туда завершить. как у вас будет получаться и это нормально не стоит переживать что какие-то вы особенно у вас не получается у вас будет получаться вот так вполне вероятно то есть вот расстояние проблема вот этого нюанса в том что далеко ставите друг от друга мозги будет получаться вот так часто встречала учеников вот тут вот такой э, на серединке пустой еще раз показываю как надо немножко диагонально то есть нам нужно условно говоря к центру вывести и сюда до завершаем сюда сюда то есть кисточку нужно крутить сюда сюда если проскальзывает то знать ну что значит проскальзывают сейчас покажу то значит вам не хватает влаги ну, вот, например, вот так, да, не хватает влаги. Но тут главное не переборщить, смотря с какой краской работаете. Пятилистник, вы должны представлять, что место должно оставаться со всех сторон приблизительно одинаково. Начинаем как раз вот с этого лепестка, раз, два, сердечко, потом прокручиваем лист бумаги, раз, два, то есть вот он центр, сюда теперь всегда стремимся. Когда вы уже понимаете, чувствуете, вот так вот. Вот здесь у вас должно вместиться два лепестка, то есть они должны быть кругленькие, вот такие. Раз и два. Вот у вас получился вот такой пятилистник. Вот этот лепесточек, он как будто бы загнулся. Вот. Например, вот, либо... Вот, да, здесь вот чешелистник пошел. Еще раз покажу пятилистник, кто со мной рисует. После пяти у нас пойдут ромашки. Так, далее. листники мы отренировали, но таких надо сделать штук 10-15-20 на самом деле каждого элемента ну, кроме мазков, наверное, если мазки не получаются, сделать надо побольше в количестве. Сюда внимаю, вот он. А здесь Сюда смотрит в другую сторону и здесь как будто бы вот единый такой мазочек получился видите единый лепесточек дальше здесь сюда смотрит доходим до наших полосочек видите особенность практически прямо ну как бы вот такая вот линия до да, образуется вот она и здесь сюда в эту сторону уже смотрим это как единый такой лепесток теперь нам пора уже поворачивать потому что здесь я уже не справлюсь или получится ромашка корявая. Смотрите, теперь наша задача условно говоря так поделить. Тут у нас вот так было поделено, да? На самом деле сначала можете карандашиком делить, после у вас это должно уже в голове запомниться. отразиться бочком, неполные, неполные пошли у нас мазочки, не доходим, стремятся все сюда, но не доходят до центра, и видите, как бы так процарапано надо, научиться процарапывать, когда у вас будет этап прокладка и без этого а, вам никуда, До центра довели, в другую сторону развернули, сюда, сюда, сюда, сюда, это ромашечка с двойным лепестком, да, а есть ромашечка еще просто с одним лепестком. вот она у нас получилась в будущем у нас будет вот серединочка вот тут она будет рисоваться вот таким вот образом только желтым цветом конечно же и в самом конце работы Так, дальше. Сейчас рисуем еще одну ромашечку, но в этот раз я нарисую без, ну как, не, двой, не с двойным лепестком, а с одинарным. Но все равно начинать нужно с сердечко да. схема точно такая же довели до центра если надо еще по одному и видите как бы каждый раз расширяем да то есть расширяем ромашечку кому какие нравятся вообще используются конечно и такой и такой вид ромашечки довели до центра повернули с другой стороны Так, ну, и вот у нас такие две ромашечки вот такие дела. Гуашевая больше подходит по консистенции под маслом. Так что этой краской вот, ну, я советую учиться именно. Пока, пока основа, конечно, до замалевка. Все, что связано с замалевкой, можно учиться с гуашью. Все, что выше замалевка, это тенежка, это уже исключительно только с маслом без вариантов не суть мак тоже можно рисовать несколько вариантов он тоже напоминает овал это нужно но мак он более раскрытый более такой круглый овал это простой вариант мака То есть, в принципе, как вам нравится. И так и так тоже можно. Для разнообразия. Потому что завернуться лепесток может по-разному. Сразу рисуем вот этот центр. Что это за центр? Это вот та самая кубочка такая красивая, с которой будут идти семенца. И пошли. Буду показывать медленно. Видите, вот очень важно вот тут вот аккуратненько зайти, как в ромашке, процарапываем, стараемся. Тройной пошел, как сердечко, только из трех мазков. Видите, раз, два, три лепесточек. Бывает из четырех, из пяти, из девяти лепестки, листья. Раз. Сейчас из четырех сделаем. Два. Три. Четыре. Какая особенность? Из трех и из четырех. Центральные должны быть выше, а боковые должны быть пониже. Так, до центра дошли. Так же, как в ромашке перевернули. И с этой стороны теперь к центру идем. Вот так вот медленно раз, два. Я хочу, чтобы именно этот мазок был лепесток из двух мазочков. Дальше. Раз. Два. Три. Я этот хочу, чтобы был из трех мазочков. Это исключительно мое желание по моему чувству композиции. Сюда я хочу двойной ну допустим темперой а, работает чаще всего по дереву вот знаю у нас костромская роспись гжельская роспись нет не гжельская городецкая роспись а, тоже темперную использует красочку хорошая краска. Ее интересное свойство, она застывает, и как акрил ее потом не отмоешь. Но она в отличие от акрила дол дольше сохнет. Акрил он моментально засыхает, он в пленочку такое превращается. Его можно отковырнуть, а темпера она на намертво прилипает. Интересное свойство. Но но для жесткого она не годится только для замалевка если есть вопросы еще задавайте Мне тоже интересно с вами поговорить, что-то рассказать, поделиться опытом. В принципе, можем успеть. Ну, давайте с розой тогда, с нашей любимой. Так, Смотрите, как. Делаем так дугу. Рисуем сердечко. В розе могут быть, так же как и в майке, много мозочные лепесточки. Можно тройной сделать. Но они должны быть круглые в отличие от маков и а, ромашек а у, у розы и у пиона они такие как бы кругленькие компактненькие мазочки и видите сюда подводим вот так это низ угу. чуть позже вернемся переворачиваем мазочек сюда сюда дело в том что роза такой цветок тут за малевком сложно его нарисовать нужны оттенки А мы сейчас работаем без них. Подрисовываем. Поэтому в замалевке роза пока... Я сейчас покажу, как она показывается в замалевке. бочком, И дальше вот что у нас происходит. Угу. Ну, тут уже по идее серединка какая-то. Либо вальчик. Делаем низ. точно так же как я до этого показывала так. а здесь вот так вот так делается замалевок Обычным, без всяких оттенков. Ну, с розой мы закончили. Фиончик. Начинаем мы с кубышечки. Но нужно понимать, видите, я не сверху начинаю, это тоже овал. Вот они границы цветка нашего. Но кубышечка будет где-то чуть выше середины располагаться. То есть это вот самый центр. Рисуем сердечко. К нему кругленькое такое, не надо острое. И соединяется раз два три может быть четыре все зависит от того как вы начали там сзади первую юбочку ставим тоже сердечко тоже сердечко и, как у ромашки, оно обнимает центральное первое сердечко. Дошли до центра. И теперь как бы надо завести туда. То есть за кубышечку. Дальше нам нужна вторая. В принципе, на этом пион уже может остановиться. Но мы же хотим красивый королевский пион сделать. Ну ладно, это еще не королевские. Это еще средний вариант королевские. Это что-то с чем-то. Пионы невероятно красивые, как китайские в могут быть. Вот эту ёбочку можно делать из трех мазочков. Следующее. Процарапываем. Все, туда маленькие мазочки пошли цветочек туда зашел вот такой у нас получился пиончик наверное немножечко поторопим ну ладно покажу еще и спион потому что он сложный надо его закрепить кубышечка Чуть -чуть по-другому покажу в таком случае чтобы не повторяться по лепесточки они закрылись то есть они идут где-то там, туда. Вот так вот они идут. Дальше. Переворачиваем. Смотрите. Оп и зашел. То есть не будет у нас первая юбочка. Мы ее не будем видеть. Потому что кубышка у нас достаточно широкая. И зашло. За кубышку где-то там продолжается, но мы это не видим сейчас. И юбочка вторая пошла. Эта юбочка тоже не заходит далеко. Тем самым цветочек нам как бы договорит, что мы видим его сбоку. Вот так вот. Такой вариант тоже возможен. Далее, если вопросов нет, идем дальше. А дальше у нас тюльпан. Тюльпан может быть разным, может сердечко также начинать, может с какого-то овальчика, напоминающего сердечко, Вот как-то так, например, здесь закрутился лепесточек, а так вот он идет туда. У него да? закрутился. мышечка Ой, это чешелистник. И дальше. О, может быть, раскрытый тюльпан. Так, не видно. и обязательно все-все-все лепесточки все старается как бы касаться друг друга ну, вот как-то так Вот у нас, как бы его, а теперь как бы, ромашечку такую вот она Ромашечка пошла. Мы ее рисуем. она немножечко такая другая более узкая хотя бывает и пошире некоторые художники рисуют вообще тут просто цвет не видно вот она такая ложечка дальше для песточек второй и где-то там третий. И вот цветы. Надеюсь, вам было интересно. Жду ваших каких-то комментариев, обратной реакции. Вписывайтесь и на почту будете получать обновления. Также и это видео. Все, спасибо. До новых встреч.